Кардицепс – это божественный дар китайского народа – золотой гриб или гриб бессмертия, который питает и дает энергию почкам и легким, двум важнейшим органам человеческого организма. Он идеально справляется с болезнями бронхолегочной системы, разжижает и выводит мокроту, и обеспечивает гармонию, баланс инской и янской энергии. Каждый год – Цена на кардицепс внутри Китая возрастает. Так, например, кардицепс высшей категории стоит 348 вен за 1 грамм, что приблизительно в переводе равно 52 долларам за 1 грамм. Вдумайтесь в эту цифру. Получается, что кардицепс дороже золота. Да, это правда. Кардицепс действительно стоит дороже золота. Это волшебный священный китайский гриб. Трава, как называют ее в Китае, в Поднебесной, эта трава продлевает человеческую жизнь и делает ее более качественной. Разве это сравнимо с золотом? Кордицепс обитает в Тибете, в провинциях Сычуань, Юннань, Цинхай, на высоте более тысяч метров в условиях крайне сурового климата и кислородного голодания. Вследствие этого кордицепс развил просто поразительную способность к выживанию. И в результате питания корневищами высокогорных растений тело кордицепса богато питательнейшими веществами и специфическими биологически активными компонентами. Благодаря этому кордицепс с успехом используется в качестве эффективного средства для укрепления здоровья и повышения тонуса организма. В Тибете, в провинциях Сычуань, Юньнань, Синхай, обитает удивительное существо, бабочка под названием летучая мышь. Именно личинки этих бабочек, пораженные споры гриба-кардицепса, становятся уникальной базой для рождения нового кардицепса. Весной из дыхательного отверстия на голове гусеницы вырастает трава, трава-гриб. На тонкой ножке это и есть он. Царь кордицепс. В последних времен, среди ценнейших природных средств традиционной китайской медицины, признанным императором считался кордицепс китайский. История применения кардицепса в Китае насчитывает более двух тысяч лет. В более чем семи десятках древнейших рукописей и трактатов о кордицепсе говорится как о лекарстве страны бессмертия, императоре среди лекарств. Древние китайские врачи следующим образом описывали свойства этого гриба. Кардицепс – это сладкое, нейтральное, теплое вещество, которое входит в каналы легких и почек. Оно восполняет почки и укрепляет ян, восполняет легкие и успокаивает одышку, предотвращает кровохарканье и выводит мокроту, излечивает 100 видов пустоты. Кордицепс благотворно влияет на нервную, эндокринную, дыхательную и половую системы, обладает антиаритмическими действиями, нормализует артериальное давление, понижает содержание холестерина, улучшает микроциркуляцию крови и препятствует тромбообразованию. Среди священной тройки китайской и тибетской медицины, куда входят джиншень, панты и кардицепс, именно кардицепс занимает первое место.